Я бы тебя сделал крупскою, Я бы тебя сделал русскою, А сам бы остался в евреях, А сам бы остался в евреях. И там за стенами кремлевскими Опяток а забывы лишения, Вкушали бы мы пищу гашерную, или бы оси Лобровского и ли к нам гости За стены кремлевские Если бы я был Ленин Если бы я был Ленин Потом позвонили в Бухарину мы прибегали на Чарского, душа, мы сдвинули чарки. Я в одеждах искрящихся, я вышел встречу трудящимся, Если бы прям был ранен, я вышел из тени сомнений, А ты все смеешься, не кстати, И так же, не кстати, вздыхаешь, И с на мне поправляешь. Субтитры создавал